Конечно, все боятся делать лазерную коррекцию зрения у детей, и только малое количество людей этим занимается. Но есть те случаи, когда дети не в состоянии по каким-либо причинам носить очки или контактные линзы. И если тогда не вообще не провести никакую коррекцию, то вероятность того, что глаз вообще не будет развиваться, очень большая. Поэтому я думаю, что в некоторых вот таких экстремальных ситуациях эм, это совершенно обосновано, что можно делать и лазерную коррекцию детей, да, чаще всего делают ФРК, может быть, когда-то можно будет делать смайль, на эту тему еще не знаем, но ФРК, по, по части ФРК уже довольно много опыта за последние даже 10-15 лет. Эм, поэтому я считаю, да, в определенных случаях, которая с медицинской точки зрения полностью обоснована. Это э, нормальное явление, но э, это не должно быть рутинной операции, уже хотя бы потому, что у детей рефракция изменяется в течение жизни очень-очень быстро, а рефракционная хирургия всегда контролирует или, или корректирует ту, ту рефракцию или, или тот дефицит рефракции, который существует на данный момент. Э, э, он, как говорится, изменится у детей.